Привет, меня зовут Яна, и сегодня мы поговорим о новостях. Главная новость штаба в Москве состоялся учредительный съезд партии. В нем приняли участие 124 деликата из 64 регионов страны. Делегату почему-то не понравилось название капусты и документооборот», и теперь она называется «Россия будущего». Документы на регистрацию будут поданы в Минюст в течение недели. Однако, согласно закону, политическая партия считается созданной со дня принятия учредительным съездом решения о ее создании. А значит, юридически она теперь у нас есть. Ну а теперь к новостям Петербурга. В городе растет протестная активность. В воскресенье 20 мая прошли целых два согласованных митинга. Оба они были посвящены острым общественным проблемам. Во Фснинковском саду состоялся митинг против пыток. ФСБ Третий, в в Южно-Приморском парке митинг за экологию и городское пространство В начале мая на Цимбалинском мосту появились смемы, обращенные к Дмитрию Медведеву, уроженцу Фрундинского района «Не яма, а ямище, расслабься, это купчина и подвеску жалко», — гласили надписи такой юмористический подход, предположительный, помог добиться ремонта моста. Мы решили взять примеры жителей Купщина и следующие наши жалобы будем подавать в виде комиксов, чтобы чиновники точно смогли разобраться, чего мы от них хотим. Мамы с колясками перекрыли шоссе, серклова город застраивается многоэтажками, но необходимой инфраструктуры местных жителей не обеспечивают. Мест в школах и детских садах критически не хватает, именно поэтому отчаявшиеся жительницы решили выйти на акцию протеста, чтобы привлечь внимание общественности и чиновников к этой проблеме. Кстати, если в колясках действительно были дети, согласно одному из последних предложений «Единой России», их родителей нужно привлечь к ответственности не только за участие в протесте, но и за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции. 16 мая Дмитрий Медведев посетил Петербургский юридический форум, ради которого ежегодно перекрывают улицу Рубинштейна, и заодно оценил станцию метро «Новокрестовская». Медведев был не первым, но, судя по всему, последним пассажиром 13 мая станцию в тестовом режиме на несколько часов открыли для зрителей футбольного матча, а потом снова закрыли. В сети шутят, что у наших налогов хватило только на демоверсию, а станцию называют недостроевская вице Лице-губернатор Игорь Алгин, имеющий неоднозначное отношение с генподрядчиком, утверждает, что станция откроется ко дню города 27 мая и станет подарком петербуржцев. Депутаты от фракции «Единая Россия» снова отличились изобретательностью и предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей о злоупотреблении правом на проведение публичных мероприятий предполагающие штрафы до 100 тысяч рублей. Поводом для такой инициативы послужила наша попытка согласовать проведение встречи с Алексеем Навальным в ноябре прошлого года. После череды отказов от Комитета по законности мы подали 660 уведомлений о проведении публичного мероприятия на Марсовом поле и нескольких площадях. Но в ответ нам 660 раз предложили принести встречу в Удельный парк. Чиновники утверждают, что уполномоченный орган в течение 11 часов обеспечили в Удельном парке присутствие полиции и бригад скорой помощи. Это ложь. Штаб не давал согласия на перенос места проведения мероприятия, а значит и проводить его там мы обязаны не были. О том, что своими полномочиями злоупотребляет комитет по законности Смольного, депутаты, конечно же, не задумываются. 15 мая бывший научный руководитель Путина, со-руководитель его предвыборного штаба и по случайному совпадению один из богатейших ректоров России, Владимир Литвиненко, выиграл суд у Transparency International и Делового Петербурга. В 199 в году губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев выделил горному университету квартал на Васильевском острове для строительства научно-лабораторного комплекса и факультета повышения квалификации. В итоге на этом месте появился элитный жилой комплекс «Васильевский квартал». Журналисты опубликовали расследование о причастности ректора к незаконным сделкам с недвижимостью. Литвиненко заявил, что никакого отношения к махинациям не имеет, а авторы расследования унизили его честь и достоинство. После После чего обратился с иском в иском суд. Судебное заседание под руководством судьи Быстровы, опять же, по счастливой случайности, рассматривающий все иски Литвиненко, прошло в закрытом режиме. Суд постановил взыскать 5 миллионов рублей с транспаренции, 4 миллиона из Далого Петербурга и еще 1 миллион рублей суд обязал выплатить троих журналистов зала Петербурга. На прошлой неделе также прогремела новость о задержании и аресте руководителя северо-западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова. Личная история для ведомства, в названии которого содержится слово «надзор». Он обвиняется в содействии противоправным действиям некоммерческих организаций и хищении почти 5 миллиардов рублей. По версии следствия, за свое покровительство чиновник ежемесячно получал не менее миллиона рублей. Чтобы понять, насколько это большие деньги, представьте, это, например, больше 150 миллионов упаковок доширака. Их хватит для того, чтобы полностью покрыть территорию Люксембурга или выдать каждому жителю нашей страны по одной, а кто-то даже получит добавку. В настоящее время Слабиков находится под арестом, свою вину подсудимый не признает. Обязательно оставляйте комментарии под этим видео, присылайте нам интересные новости и рассказывайте друзьям о нашем канале. До встречи на следующей неделе.